И сегодня хотелось бы поговорить на тему неопределенности. О неопределенности и вот что делать с этим состоянием. И прежде позвольте представиться. Меня зовут Светлана Бачковская, я коуч, психолог, нумеролог. И сегодня я буду с вами этот короткий промежуток времени. Я думаю, будет интересно. И почему я выбрала тему неопределенности? Потому что как показывает практика, когда мы чего-то не знаем, когда мы не знаем, что будет завтра, на это уходит очень много энергии. Мы задерживаемся в прошлом, мы думаем о будущем, что будет завтра, через месяц, через полгода, и совсем перестаем думать о настоящем. Конечно же, мы боимся неизвестности, и это такое нормальное состояние, потому что... Действительно, мы хотим знать, что случилось с прошлым летом, что происходило прошлой ночью или что было в доисторические времена. И мы, конечно же, хотим знать, что будет на следующей неделе. И мы хотим знать, как будет выглядеть мир через несколько лет. И мы очень часто боимся этой неопределенности именно в настоящем моменте. Мы Боимся неплохих новостей, мы боимся их отсутствия, и неопределенный диагноз вот чаще нас пугает, чем определенный, даже если он будет плохой. И ну вот, помимо нашего любопытства, это и есть такое стремление к знанию, это такая глубокая потребность нашей сущности — знать все. Но, к сожалению, знать все мне кажется, не представляется возможным. То есть если для нас знание – это сила, то отсутствие знаний подразумевает для нас определенную слабость. И чем сильнее наша беспокойность, тем лучше мы осознаем глубину своего незнания. То есть мы о чем-то тревожимся, мы о чем-то обеспокоены. Это говорит о том, что мы не можем предугадать или предсказать, что же будет потом. И история, археология, психология, прогнозы, как бы красочно они не описывали нашу жизнь, но эти прогнозы не рисуют, к сожалению, нам ясные картины, что же будет завтра. И что готовит вообще нам завтрашний или послезавтрашний день. И, тогда мы, и когда мы действительно задумываемся об этом, мы теряем самое главное. Мы теряем настоящий момент. Мы теряем себя в настоящем моменте. То есть, находясь здесь и сейчас, мы думаем о прошлом, либо думаем о будущем и перестаем чувствовать, что происходит со мной сейчас. Что я чувствую? Что я для меня важно? Чего я хочу? Потому что, как правило, очень часто мы знаем, чего мы не хотим, но не знаем, чего мы хотим на самом деле. И что можно сделать в таком случае? Все очень просто. А именно признать, что я могу чего-то не знать. И это нормально. Помните известное выражение Сократа, что я знаю, что я ничего не знаю. И когда вы соглашаетесь с неопределенностью, вы чувствуете себя увереннее. Да, я могу не знать, что будет происходить завтра. Я могу не учиться, или я могу э, ошибиться в своем прогнозе. Это нормально. То есть, когда мы принимаем состояние неопределенности, мы э, стараемся чувствовать мир по-другому, видеть мир по-другому. Мы учимся быть в настоящем моменте. То есть, и таким образом мы учимся воспринимать нашу жизнь как чудо. Мне очень нравится выражение э, Ральфа Олда Эмерсона, когда он говорит... Прекрасная мудрость в том, когда ты видишь чудесное в это действительно так, потому что наша жизнь действительно как чудо. И даже если обратиться к такому понятийному мышлению, в английском языке слово miracle, оно однокоренное с латинским словом mirus, mirus, и которое переводится как чудо. И слово чудеса, они обозначают события, которые вызывают восхищение, которые вызывают благоговение, такое глубочайшее почтение. И об этом восхищении, об этих чудесах описано не только в сказках, но и об этих чудесах описывается в области такого понятия, как трансцендентное, да, или чего-то сверхъестественного. Но сама природа в, своем, в своей нераздельности она уже является чудом. Да и мы уже, даже если взять Природа человека — это тоже чудо воплотить И если говорить в признании собственного незнания и незнания других, нет ничего сверхъестественного, нет ничего пораженческого. Потому что, если обратиться к научным трудам и с «Лидерство как узаконенное сомнение», специалиста в области организационного поведения Карла Лейка, он говорит о том, что даже самые успешные люди соглашаются с неопределенностью. И они не боятся признаться в своем невежестве. Невежество подразумевается незнанием. Представляете, как интересно. И э, с точки зрения здравого смысла наше такое вездесущее, даже такое избирательное невежество, то есть незнание, оно вполне реально. И очень и как доступны, так и недоступны нашему сознанию. И в следующий раз, когда мы будем делать серьезный выбор, вместо того, чтобы отнестись к нему со страха, потому что неизвестно, что произойдет в будущем, что было в прошлом или что происходит прямо сейчас, мы можем научиться к нему относиться с благоговением, да, с таким глубоким почтением. И в конце концов научиться верить в чудеса. И вот тогда состояние неопределенности и ощущение тревоги и страха будет вам неизвестно. Будет для вас неизвестно, я бы так сказала. Потому что когда мы, как дети, смотрим на окружающий мир с глубоко открытыми глазами, с чувством любознательности, познаем его заново, здесь и происходит чудо. Когда мы учимся быть, в моменте здесь и сейчас. Я очень люблю причины. И хотела бы вам рассказать одну историю, потому что в историях кроется глубокий смысл. В истории уже заложены определенные правильные модели поведения. И я думаю, что каждый из вас сможет в этой истории найти нечто особенное для себя. Однажды человек решил найти смысл жизни. Пришел в лес и говорит дерево: слушай, дерево, я запутался. «Понимаешь, я не знаю, куда идти, я не знаю, зачем идти, я устал от неопределенности, я устал совершать ошибки, я устал блуждать в потьмах». «Понимаю», — сказала Верина, «но чем я могу тебе помочь?» «Слушай, открой мне свой смысл жизни», — порадовался человек, зная как бы определенный ответ. «Хорошо». На удивление человека согласилась дерево. Вот смысл жизни, который был дан мне Творцом. И мой смысл жизни ⁇ расти. Расти? Удивился человек. Как расти, если я уже вырос? «Хм. Просто расти. Расти, приносить плоды. Какие плоды? О каких плодах ты говоришь? Я человек. Хорошо, сказала дерево. Покажи мне но нет, человек так и не смог ответить, какие же плоды он, как человек, может показать. Человек расстроился, развернулся и ушел. По дороге он увидел реку и решил узнать о смысле жизни у реки. «Река, открой мне свой смысл жизни!» Река остановилась и сказала. «Ладно, слушай». Смысл жизни, который был дан мне Творцом, в том, чтобы двигаться всегда вперед, преодолевая любые препятствия. Не стоять на месте, повторил человек. Я и так все время куда-то иду. Да, но при этом всегда важно двигаться к цели. И река потекла к морю. Человек лег на берегу и стал размышлять на словах дерева, стал размышлять на словах реки. И в это время выглянуло солнце. «О чем ты задумался, человек?» – спросила Солнце. «Над смыслом жизни?» – ответил растерженный человек. «В чем твое, твое, твой смысл жизни?» – спросил человеку Солнце. «Дарить теплую свет?» – ответила Солнце. «Теплую свет?» – и все? «Да?» – ответила Солнце. Солнце уходило за горизонт. «Какие все-таки разные смыслы жизни?» о смысл жизни, который дал Творец каждому дереву, реке, солнцу. И решил человек спросить о смысле жизни у самого Творца. И возвал человек к Творцу, и Творец ответил ему, «Ты человек, поэтому расти духовно и приносить плоды, а это любовь, радость, мир, терпение и доброту. Ставь перед собой цель, двигайся к ним, преодолевая все препятствия». Дари тепло твоей душе окружающим. И твоя жизнь – это самый дивный дар, который ты получил от меня. Цени ее. Наслаждайся каждым мигом и будь благодарен за этот подарок. Вот такая удивительная история. И напоследок я хочу сказать следующее, что сохраняя внутреннюю тишину, незагрязненное воспоминание, незагрязненное ожидание, что было, что будет, чем сердце успокоить. Мы сможем разглядеть и понять прекрасный узор событий, который называется настоящий. Я благодарю вас за внимание и приглашаю вас в следующую среду в нашу обычную традиционную рубрику «Среда в гармонии». До новых встреч! С вами была ваша Светлана Бочковская.